I think the girls with their nails Всем здорова ребят, uh, ну что добрался я до своего домика в майнкрафте uh, Решил вам записать видосик вчерашних изменений. И для тех, кто не знает, я открыл свой сервак. Народ по чуть-чуть добавляется. Я сервак по чуть-чуть улучшаю. В зависимости от того, ну, как изучаю игру. То есть постепенно, постепенно изучаю. Там добавил то, там добавил то. В общем, будем делать интересный мир. Шейдера, не знаю, мне очень нравятся эти шейдера. Правда, как видите, FPS вроде показывает 30, но в реалии ничего не тормозит не знаю посмотрю как на видосе потому что все стоит на максималке в общем сегодня видос будет про мой новый домик я вам показывал копанку предыдущую из-за того что я поставил авторизацию на сервере то есть можно играть через лицуху без лицохи, то есть можете заходить логиниться у нас Пришлось перелокиниться. Ну и соответственно я потерял свою локацию Меня кинуло на арест Изначально <laughs> Лежишь на кровать спать В итоге Побежали Лежим спать В итоге я Перебежал с одной локации На другую так вот тут у нас все выглядит а, и перестроил свой домик сначала изначально это было копанка как видите наверху а, трава еще растет но это такое первоначально я буду его разбирать я вчера а, изучал с ребятами механизмы ну не механизмы а изучал а, какие темы разные а, Плюс потом еще побегал, потом еще пофармил. В итоге я нафигачил дофигище ресурсов. И думаю, сегодня, возможно, на стримце вечером. Вот вчера понарезал того, что там подобывал. Конечно, насчет бетона. Это дичь, сколько его надо там делать. Я не знаю, надо будет пересмотреть, вспомнить это все. По чуть-чуть изучаю и буду строить новый домик. Возможно здесь я себе здесь территорию заприватил. Рыбка есть, все, все отлично. А, такс. Построил, кстати, себе заборчик. О мой гад. Ч, ч, ч они не дохнут? Очень странно. Знаете, такой такой звук, как будто он этот.. Э, горло полощет В итоге забрал себе короче такую территорию буду постепенно изучать что и как и смотрю вот самое интересное что вот пшеница да не знаю сколько она вот напишите сколько она реально должна прорастать я вчера вечером ее посадил и воды здесь нет и одну собрал вот очень странно как это странно она прорастает. Не знаю как. Возможно, она не полностью вся прорастет. Вот это мне интересно, потому что до этого а, я делал у себя. Вот вчера зафигачил, кто-то уже с коммунист сделал. А, здесь садил, возле воды, насколько я знаю. То тут все нормально было. В общем, по чуть-чуть постепенно сейчас буду ресурсы опять собирать. И дальше планирую уже заняться изучением капитальной стройки, то есть команд. Плюс надо будет еще доделать плагины. Ну, в общем, серва как бы с нуля, поэтому очень много всего сырого еще. То есть надо все дорабатывать, доделывать. В общем, выживание было ну, в Майнкрафте, как обычно, проходит весело. Вчера побрил, побрил деревья здесь, как видите. Так, надо топорик взять. Обытаскивать. Короче, надо дохренище ресурсов. Я это уже понял. То есть не все так просто, как кажется. Знаете, вот многие тоже ребята, которые знают меня по другим играм, говорят, что в этой игре такого. Эта игра, ну скажем так, ну реально. Она на первый взгляд, да, старенькая. Но здесь столько возможностей, столько всего. Чисто, вот, не знаю, чисто в кайф даже просто поиграть, построиться, пофармить, что-то сделать. Ну, я не знаю, это нравится играть тем, наверное, кто с детства любил конструктора там, да, что-то делать. Вот, я не знаю, я любил в детстве, вот, у меня была куча конструкторов разных, я любил лего там. А, так. А, разные темы собирать, ну, то есть, мне это нравилось. Здесь тоже самая возможность, то есть, по сути, ты можешь строить, изобретать, ну, на первый взгляд просто это обычные, да, там, а, обычные кубики, в которых нифига толком нету. Но потом, когда начинаешь уже... Так, блин, у меня факелов нет. Сейчас факел сделаем. Когда начинаешь по чуть-чуть постепенно дальше разбираться, то тут... О мой гад, что это было? Стремный звук. Не знаю, у вас, наверное, не слышно, как обычно я завтыкал включить. А, а, звуки в игре. Так... Чуть-чуть чуть палки, палки, палки, палки, Сейчас Сделаем с вами палочки. Я уже даже изучил, как делать факел. Я уже не настолько, ну, бас, запомнил. О май гад, что это было. Стремно. Реально стрёмно. Что-то по-любому есть. Бля, стрёмно. Это реально сейчас выкручу звук. Надо себя. Как-то нас. Они а где-то здесь. Бля, стрёмно реально. Что-то мой факел реально говняно светит. Точнее, он нифига не светит. Странно как-то. Бля, куда я попал, ребята? Странно, вот взял факел. Брать, они где-то... Где-то или выше, или ниже. Блядь, аж мурашки по коже. Сраку, короче. Выбираемся отсюда нахрен. Я хочу назад, обратно домой. Короче, где-то здесь есть походу. Должна быть. Я думаю, пещерка. Вот, в общем, адрес сервака я скину в описании То есть я в основном фармлю его вечером. Стараюсь фармить вечером. Лошадка. Лошадка пони. А, ну и днем бывает, захожу. Как бывает время у меня. Залетайте. Сервак, в принципе, все время открыт. Постепенно на него ставлю плагины. О, здравствуй, друг. Это где-то он меня нашел. Где-то здесь, короче, по-любому. Как то как-то изображается отображается криво. По-любому где-то есть шахта заброшенная. Но я вчера одну нашел у себя. Будем сегодня следующую искать уже в этой стороне. Цветочков нарвем. В общем, не знаю. Мне игруха нравится даже то, что она... О, яйцо. Опять яйцо нашли. А даже то, что она старенькая, да, скажете. Ну, блин. Реально по возможностям... О! О, вот он! Вот для чего мне цветы, ребята. Сразу поставили два цветочка. Нифига себе, у меня тут животных. Офигеть. Так, будем плюшки забирать. Что там? Нифига. Вот, скорость, блядь. Ого, нифига себе. Это что за дичь? Охренеть. What the fuck? Что это за каньон? Нормально. Кстати, нормально ресурсов сразу видно, что где лава, огонь возле деревни, причем сразу нормас Надо короче как-то вниз туда спуститься сейчас. Так, самое главное спуститься не так как не так как обычно. нормально ресурсов хоть можно и не в пещере огонь ну, алмазов конечно нету но было бы прикольно мне показалось там лесок был нифига себе каньон бывает короче чудеса можно кстати будет посмотреть на какой видите ресурсы залежа идут на каких высотах в общем такие вот дела ребят залетайте на сервак описание ссылочку оставлю прикольненько смотрите солнце садится надо где-то короче заныкаться Сейчас будет атата, солнце заходит, застраиваемся. Спокойной ночи. Все, пишите комменты, залетайте на сервак, будем фаниться попозже. Всем удачи, всем пока.